Привет, ребята, вы на канале Светилера. Сегодня у меня возникла такая крутая идея. Я зашла на сайт заброшенных посылок. Очень сильно уговаривала своих родителей, чтобы купить, дать мне денег на вот эти заброшенные все посылки. Ребята, они не отговаривали, говорили нет, потому что э, думали, что там будет много денег на это потрачено. Ну вот, а вещь будет бесполезный просто. Это в этих посылках то, что... Э, те люди, которые это заказывали, э, они это заказали, но по какой-то причине отказали. Э, давайте будем открывать, давайте будем идти по очереди с большой, с маленькой и барабанная дров. Открываем большие посылки. Так, открываем самые большие посылки. Так, ребята, развязали. Открываем, что самые большие посылки. Ой, какие-то вещи. Походу, новые детские вещи. Смотрите, тут есть такая бабочка. Вот, смотрите, бабочка такая есть. Это, наверное, на... Почему они отказались? Такая крутая футболка на Милену. Так, так ребята, следующее. Подождите, одни не одинаковые. Наверное, была точно такая же мама, как и у нас, ребята. Посмотрите, вот такая. Две одинаковых вот такие вот кофты или это платье, я не знаю. На и на меня как раз по размерам. Вау, тут еще одни вещи, смотри, давайте примирать, примерять, не разорвать. Это Крутая футболка, очень дам. О, как раз мой размерчик, я пошла переодеваться почти на меня, ну чуть-чуть великовато, но еще страшно, на даре Напишите в вам понравилось эта футболка? Ребята, посмотрите, какая она Миленка, прикольная, правда, у нас одинаковые теперь будут, иди маме покажи. Лена, как тебе футболка? Супер. Класс. Ты такая модная вообще. Вы выкупили заброшенную посылку с новой почты, да? Да. И открываем, смотрим, что там. Ножнички возьми. А, да. А, а что там? знаю, да, будем смотреть. Вау! Вау! Это куртка похожа. Куртка, посмотри, как она запакована. Сердечки. Да. Супер. Похоже на себя, мама. Да, мы Ух ты какая модная. Это продолжаем распаковочку. Выбирайте. Пять минут прошло. Давайте вот такую. Открываем. Тут Электробритва. Крутяк, ребят. И подарю наверное папе. Так, как вы думаете, сейчас коронавирус, и папе, наверное, очень понравится эта бритва. Будет встреча с мамой, не ходите в Я тем временем, когда вам это все рассказываю, я уже про включат, давайте открываем. открываем. Да. Ой, тут много очень участия всякого а бритва наша. Не понимаю, как не спричься. Полностью новенькая. Почему ее никто не взял? Странно очень. Давайте следующую посылку. Вот, вот это что? Следующая коробочка. Давайте вот эту. Потому что, мне кажется, тут большое вот я рисовала. Нарисована автомобильная машина. Значит, тут какие-то запчасти для машины. Я не, может, я не знаю. Я вижу наушнички. Тут есть короче... Такая зарядка, я не вставляю вроде бы в машину, ребята. Наушники, да. да. Тут беспроводные наушники, оригинальные и куча зарядок. Ребята, так круто. Почему их никто не взял? Я не могу понять. И он все так вжимает. Ребята, я думаю, что не взяли эти зарядки, потому что сейчас же этот вирус. И мне захотели люди идти на почту. Давайте следующее. Вот самая интересная посылочка. Она мне, мне больше всего понравилась, потому что тут розовый цвет. Давайте. Открываем. А, Давай. А -а -а -а -а. Ой, как раз а, ребята, айфончик забыли про розыгрыш? Вспоминайте. Такие крутые пловики. Вот, смотрите. Тут все рады. Где меня уже распечатывают? Вот такие, смотрите, пингвинчик, когда я покажу коробочку. И такой, я не знаю, что это мультик. Напишите, кто смотрел такой мультик. Ребята, не забудьте подписываться на мой канал, потому что на 100 тысяч подписчиков я разыграю э, какие-то подарочки из коллекции apple например, такой телефон и что-то еще, ребята. Ну и все.